всем на моем канале. С вами Валентин. Сегодня мы будем рассматривать такой вот ножик от фирмы Бокер Magnum Dark Force. Поговорим детальнее. Итак, делаем распаковку ножа Бокер Magnum Dark Force. Поставляется в картонной черной упаковке с фирменным логотипом Бокер Plus. Номер коробочки. Больше всего ничего лишнего. Внутри мы видим нейлоновый чехол, который можно носить на ремне. Ну и сам нож. Ножик сделан из нержавеющей стали сам клинок рукоятка из алюминия интересный такой ножик точно что dark force на лезвие ножа мы видим фирменный логотип фирмы бокер С обратной стороны никаких надписей нету. Лезвие сделано таким образом, что спуски идут где-то с 3 начиная с третьей ножа. А также верхняя часть тоже есть свод, но она не острая, не заточена. На лезвии ножа есть такое черное покрытие, что придает ножу такой вот определенной оригинальности. В данном случае нож хорошо выкидывается. И используется замок лайнер Lock. На рукоятке мы видим металлическую клипсу, чтобы было удобно носить в кармане или на ремне чтобы не потерять нож. Итак размеры ножа полная длина ножа 19 с половиной сантиметров. Лезвие у нас примерно 8 и 5 8 и 7 миллиметров точнее 8 и 7 сантиметров извиняюсь толщина по обуху в самом толстом месте Почти три миллиметра, ну где-то два и восемь. Толщина рукоятки. Ровно один сантиметр. На рукоятке мы видим тоже фирменный логотип фирмы Бокер. Приятное ощущение в руке металла, даже самой рукоятки. На верхней части рукоятки имеются такие вот ребристости, чтобы удобно было упираться пальцем. Меряем вес ножа, ровно 154 грамма, перепроверим, 154 четыре. Я думаю данный нож будет интересен в городских условиях или же там для рыбаков. Или туристов, а также почитателей EDC наборов. Красивый, компактный, а самое главное что функциональный ножик. Легко выкидывается и никаких проблем с ним не должно быть. Проверим его заточку заводскую. Нож не точился, вот как приехал, так и проверяем. Немного рвет, а начало было многообещающее. Ну почему, нож режет? С вами был Валентин. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Смотрите мои обзоры. Пока-пока.